Я просто хотел сделать своими руками обычную деревянную куклу. Пиноккио, скажи что-нибудь. Папа. Проснитесь все! У меня появился сын! Как? Всего за один день? Какой за один день? За одно мгновение! Смотри, Пиноккио, смотри. Раз и два. Переставляй ноги вот так, и через пару-тройку дней сам сможешь по. Пиноккио! Он такой же, как мы! Кто ты такой? Пиноккио! Здесь вырастет дерево, усеянное золотыми монетами. Меня окномили! Бросить его в телесо! Представляем а -а -а! вам Ослика Пиноккио. На Папа. Пиноккио. Почему ты взрослеешь? Это секрет. Я не хочу быть куклой. Я хочу быть настоящим. Пиноккио В кинотеатрах с 12 марта